Так, а дверь вообще никак не работает. Да, ёб твою, блять, мать! О! О! Хорошо, блять. Я, чтобы вы понимали, там есть некоторые моменты, когда вы смотрите. Когда у меня просто открытый рот. На самом деле я кричу, но у меня микрофон глушит. Что -э, Звуки, чтобы вас не оглушить. Доброго времени суток, мои сладкие пирожочки. Меня зовут Дэн. Это канал x Games, И Мы с вами начинаем. Еще один коррор от... Э Эмика Деймс, мы недавно в Один играли, 7 сентября, она это называется «Лето 58-го». Я знаю, что вы делали прошлым летом, блядь.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 Ее бать. А, это, это видос, это не геймплей. То есть он помимо игры еще сделал локацию. О разоблачение кого-то там. Син-син-син, син, это грех, по-моему. О. Душевая. Какая музыка атмосферная? Ты что?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 А я как бы вообще ни хера не знаю, что делать. О, мы такую куколку уже видели. Блять. Кто-то кормил тут кошек? Там кости лежат. Ну да, похоже, что кто-то кормил кошек. А это кто? На турнике? Вон, кошечки сидят. И мы точно таких же кошек уже видели. У нас лежал на подоконнике в прошлой игре, да-да-да. Но кошки тут живут, сидят, и ничего нормально. А это он на турнике просто занимается. Видите? Желтоглазый заяц. Мой ласковый мерзавец. Мусор в раковину не бросать. Типа вздохнул так. Типа, зима. мама мля, звуком можно колотить эти туки.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 Блять, он как будто развалится сейчас. Чего, блять? Тут в ладоши похлопал. Иди, я тебе сейчас похлопаю, блять. Иди, я тебе сейчас похлопаю. Я сейчас тебе похлопаю. По попке. хе хе хе бой Алло? Everybody here? Можно мне, пожалуйста, не надо, пожалуйста, я хочу отсюда уйти. А как мне лечь спать? А, а, подожди, а что делать-то? Вон спальный мешок Планирую провести здесь несколько ночей Зря ты, дядя, сюда приехал, блядь Это же Россия Тут, блядь, даже то, то чего не может быть О! Братишка, ты уже позанимался на турниках Видите синдром широкой спины, типа, я потренил, блядь Я, по, я, я пришел потренить и дать тебе пиздов. Как видишь, я уже потренил Это вон сюда забрался, да? Так, а кто теперь на турнике сидит? Котики? Турник свободен, можно заниматься. А, в 85-м, 58 восьмом году, к концу лета, родители звонили в лагерь, чтобы узнать, все ли в порядке с детьми, но никто не отвечал. Когда они приехали, в лагерь никого не обнаружили, только брошенные вещи и беспорядок. Все местные жители помогали в поисках пропавших детей, но все напрасно. А, то есть и дети все пропали? Вот это она криповая, это матриона, конечно. А зачем противогазы были тут детям? Почта, книжка, противогаз... Ой, огнетушитель. Звезда. О, это что, этот чупа-чупсов такие. Аня, Катя, Саша, Яков. Только что было взаимодействие какое-то с чем-то. А вот. Турник зайца. Даша. Ну это Турник зайчика. Турник мент. Кстати, вот так вот днем криповее гораздо, чем аптечка. Можно взять аптечку? Я обмотаюсь бинтами и ничего не буду делать. Э, заяц! Волк. Заяц. Волк. Тихо чуть лежит. Ходят легенды, что вблизи этого лагеря был приют для сироты. Там же жила странная девочка, которая боялась воды, она не мылась и не ходила на реку. Однажды стар, старшие девочки решили не посмеяться, взяли, а связали ей руки и облили водой. Она очень сильно испугалась и убежала. Много дней ее не могли найти и решили, что она мертва. Но однажды ночью она вернулась в пижаме вся мокрая и убила всех, кто над издевался. После этого ее дух в полнолуние появляется в ванной комнате. Так, хорошо, все, надо идти спать ложиться. Кто там? Ебаный в рот, блядь! Кто котов моих обидел? Кто котов моих обидел? Кто котов моих обидел? Сука, ты не по весу на турник залез. За... Ёб блядь. Заяц, сука. И что мне теперь без котиков делать в этой игре? Ну, это, видимо, детишки. А рядом находится действующая военная база. Может, это за окном? Не, не за окном. Бля, вот это нормально меня подкошмарило. Хорошо, хорошо. Продолжаем в том же духе. Блядь. Так, ну заяц уже с другой стороны. Ну пошли. Давай зажжем свечу. Теперь я могу Готово? Нужно готовиться к ночи. Блять, не надо! Ночь первая. Ага, еще несколько ночей пережить? Это что? Five nights at summer 58 или что, что это такое? Советский фнав. Ооо! прикольненько так как. А камерка где?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 мертвые вороны акурки не бросать а то есть это нормально что тут дети курили да? ну, уля блять советская обстанов. почему бы не покурить пойдем в туалет покурим только акурки бросать нельзя а то воспитка издаст. не хватает педохранителя педохранителя что там? Я не понимаю, что здесь написано. Нужно взять в руки маленькое зеркало кстати, напротив большого, чтобы получился коридор. Скать три раза. Я взамен отдам свой Нихуя я не буду это читать и делать, потому что. А то сейчас у меня еще появится тут какая-нибудь босоногая. Куда идти-то? Кто там? Иду, иду, иду, иду, дорогая! Где он там сучит, блядь? Или это вон там, в окно? Блядь, если тут такие же скримеры будут, как в той игре, просто ну нахер. Я, блядь, я и так весь дрожу, сука, мурашки по коже бегают. А тише, нельзя там на кровати свои делать все свои дела вот эти. Давай-ка мы лучше включим. Тише, нельзя делать свои дела там, надорачивает он там свой балейбл. Куда ты побежал? На турниках позанимался и ушел или что? Сука, заяц. Заяц, блядь. О, нет, не хочу, блядь. Помогите, помогите, дверь закрыта. Я буду идти смотреть. Блядь, что происходит? Блядь, это маска, это ссаная. Боссаная. Нет, я не сдамся, я не сдамся Я не сдамся Я не понимаю, что здесь написано, мне нужно воспользоваться моим русско-английским Блять Это ест Что ты там вылизываешь, кролик? Хотя да, но после турников надо похавать Что там, фотография? Подожди, а что я тогда делаю здесь? Можно я возьму?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 Мне кто-то звонит, блядь. <плес> Дивуль, ты чего? <плес> а -а -а. О, мой бог, моя голова. Потому что нехер так долго на турниках сидеть. Нужно найти видеокамеру А где заметки? Ладно, короче, я понял Теперь я как букашка Веселый чебурашка Поздно ночью Когда люди уснут Не нужно веселые, и не нужен шум И пусть звон И пустозвонные бубенцы И горечи полны глаза Придворные не знают, что значит То веселье для шута Решает шут, что хватит. А, ладно, я не буду, блядь, сейчас натуре кого-нибудь. Голубь! Голубь! Сейчас натуре какое-то заклинание прочитаю и начнется вакханалия. А что я вообще здесь делаю? Там кусок мяса лежит.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 Блять, отколачивай дверь назад. Отколачивай дверь назад, сказал. Вот, придохль. Это же придохль. Дай водички напиться. Я уже понял, что не рады. Где ты там дышишь? Ёб твою, блядь! Только дырка, дурка. Мне за камеру забрать? А можно. Тот -то ударил меня по голове, забрал свечи. Я должен выяснить, что здесь происходит. Па. Ты где там поешь? Мне кажется, мы сейчас по голове получим Но это не человеческий вроде Типа, да, это тушка, но не человеческая Но я так понимаю, здесь ворон жрет Может тут просто одичавшая девочка живет? Там где-то что-то происходит О, этот тумблер мы уже видели Нужно найти педрохранитель Педрохранитель надо найти Так и да ну, Нормальное вяленое мясо Что ты, блядь, брезгуешь? Подумаешь, мухи Если раз мухи летают, значит свежие Так а что мне тут искать? Еще один турник Бля, вот фотографии турников Это максимально полезно мне а, вон турник этот, да? О, или это деревья? Блять, это деревья. какое? -то. Я не понимаю, что в этой комнате надо найти. Дай пять. Дай пять по жопе мне. Ну и что мы имеем? Нихуяшечки. Скримарнет сейчас. Скримарни меня, скримарни Скримарни меня, скримарни Ну где скримеры-то, блин? Хотя ладно, я уже были тут по, по, по парочку моментов Я потом об обосрался А куртки не бросать? Еще один турник А, это может для достиженьки какой-то? Что, пойдем спать ляжем просто Нет, мы не можем? Забрали свечи. А, ну может, наверное, тогда свечи надо найти? Бам. Нет. <свечный звук> <свечный звук> Директор пионерского лагеря юность Мария Анатольевна. А. А, пропала, как и остальные проживающие. Мария раньше заботилась о детях в приюте Сирот. Сорок четвертый год. Она была воспитателем и медицинской сестрой, которая отдавала себя только работе. Дисциплина для нее была важнее всего, поэтому родители доверили их своих детей. <coughs> не повезло, не фортануло. Получается. А что найти-то надо? Блин, вот в прошлой игре у него, конечно, классно сделано. А, вон придохли. Я тебя вижу. Ага, то есть коробка у меня с собой будет. Чудно. Сейчас бабанет. Бабанет, блядь. А, бабанет, блядь. А -а -а! Я знал, знал, знал, знал, знал, знал, знал, курит это ты, блядь. Это моя сладкая курочка, блядь. А где свет включить? Так, ну лампочки есть Так, да, стоп, вот здесь получается включаем свет или где? Куда она побежала? Иди-ка сюда, нахуй! А куртки не бросать? А то дам пизделей ну, Блять, я не могу просто как в это играю И не пугай меня, я сам напугаться могу Так, у меня теперь есть свет, правильно? Да будет свет, сказал монтер Жопу лампочкой натер Так а мне от этого света как бы вообще не холодно, не жарко, не прохладно, не мокро Надо лампочку вкрутить пойти А, ложимся опять спать. Ну, ложись. Ой, бля, пиздец. Лодинг. Ночь 2. Вторая ночь с монстрами в лагере. Ну погнали, погнали. Коль не шутите. Часы остановились в 3.07.